Как найти флориста для цветочного магазина? Виды взаимоотношений. Итак, разберем. Есть три вида, которые я выделяю флористов для цветочного магазина. Значит, первый вариант. Это постоянный флорист в штат. Да, долгосрочные отношения. Второе. Это фрилансер которого можно привлекать на определенные проекты или на краткосрочные, да, то есть на краткосрочные проекты, то есть там свадебное оформление или какие-то дни высокого трафика, там праздники, 8 марта, не знаю, 14 февраля, 1 сентября и так далее. То есть краткосрочные взаимоотношения. И третий вариант это стажеры. То есть, люди, которые хотят обучиться, да, то есть ученики, которые готовы за знания, как бы, ну, для того, чтобы получить опыт, да, помочь, посмотреть, может быть, да, может быть, они как бы, хотят начать, а может быть, сомневаются, но так, таким как бы способом попробовать выстроить взаимоотношения, чтобы дать человеку работу, чтобы он по попробовал, да, увидел все это. Но взамен он, соответственно, поработает да, и даст пользу компании или магазину, да, там, не знаю, накрутит какие-то технические каркасы или сделает какие-то заготовки или там даже почистить цветы да то есть на большом трафике то есть можно дружить выстраивать такие хорошие э, дружелюбные взаимоотношения с такими сотрудниками теперь в зависимости от потребности да, то есть кто нам нужен наша задача то есть и ваша задача выстроить стратегию привлечения да, то есть, таких вот внутренних корпоративных клиентов. Да, я называю всех сотрудников, которые работают внутри компании, то есть, внутренние корпоративные клиенты, которые взаимодействуют между собой. И наша задача как бы привлекает да, искать э, таких сотрудников к себе в команду, э, которые подходят к нам и к которым подходим мы для того, чтобы создать сильный магазин. Да, потому что сильная команда равно сильный магазин. И для того, чтобы привлечь, необходимо понять стратегию, то есть посмотреть, где мы можем их найти, то есть источник трафика. Да. Дальше это продающее объявление, да, которое должно привлекать э, и давать ценность. И третье это условия, условия, на которых выстраиваются взаимовыгодные отношения. И самое основное, конечно же, это заключается в том, чтобы составить продающее объявление, да, перед тем, когда мы поняли, где искать. Перед тем, когда у нас есть, точнее, в самом начале нам необходимо да, понять, то есть условия, которые мы выдвигаем, далее мы ищем, где нам искать, и после этого мы создаем продающие объявления, которые уже запускаем на те источники трафика, да, там на объявления, э, там, э, Headhunter, Avito, Работа.ру, ну и так далее, много различных площадок, да, сейчас не буду обо всем об этом. Ну, в общем, самое все равно важное остается, это продающие объявления. Сейчас я расскажу вам наш опыт, как мы привлекаем и да, ищем флористов. В первую очередь мы написали полностью прозрачные условия труда, да, то есть как оплачивается, какие бонусы, режим работы, то есть как, где, то есть все подробно мы описали о работе, как будет происходить, то есть мы ничего не скрываем абсолютно от наших будущих внутренних клиентов, да, потому что честность и искренность это самое главное, то есть мы вот указываем вот то, что вот такая вот оплата труда и не говорим то, что будет другая, да, нанимая людей и завышая, допустим, стоимость. После этого мы написали, что мы хотим, да, то есть от тех кандидатов, то есть их обязанности и их знания, какие должны быть на данную должность. После этого мы нашли те площадки которые нам подошли, да, то есть провели определенные гипотезы, тестирование, там написали несколько продающих объявлений, затестировали, разместили и посмотрели, откуда у нас пошел то есть лучший отклик. И начали работать с данными площадками. Вот что получилось. Чем более открыто и прозрачно да, вы создаете сразу условия, тем более сужаете и вы создаете, как бы задаете такой тренд то есть сразу говоря в объявлении, кто вам нужен и, то есть, и кто вы. То есть в каком ключе выстраиваются взаимоотношения. То есть нет никаких дополнительных этапов, когда надо созвониться, когда надо только приехать для того, чтобы уточнить, да или нет. Нет, сразу вот условия, вот режим, вот обязанности и дальше уже решение. И только уже после решения, да, то есть получается там первое собеседование, после этого там тестовое задание, и после уже дальше обучение, адаптация, трудоустройство. Прикрепляю в описании к данному видео ссылку на бесплатный чек-лист, структуру, по которому мы выстраивали наше продающее объявление. Друзья, благодарю вас за внимание. Применяйте мой опыт и знания. Выстраивайте сильные команды с здоровыми взаимоотношениями между руководителями и сотрудниками.